Мы не делами спасаемся, но дела идут вслед за нами, когда мы идем в жизнь вечную. Каждому человеку однажды предстоит умереть, а потом суд. Твои дела будут свидетельствовать либо за тебя, либо против тебя на суде, когда ты умрешь. Потому что в вечность вслед за тобой пойдут твои дела. Если ты сел в плоть, если ты наслаждался своей жизнью, просто живя для себя, может быть для своей семьи или для каких-то окружающих тебя людей, но ты не жил для Господа, не слышал Его голос, не исполнял Его повеление, то ты сел в плоть и ты пожнешь тление и вечные муки. Если ты слышал голос Божий, если ты исполнял Его повеление, Его волю, что Тебя ждет жизнь вечная, Твои дела, они пойдут вслед за Тобой, и они будут свидетельствовать за Тебя, что Ты исполнял волю Отца Нашего Небесного, что Ты не жил для Себя. Мой милый друг, чем занят Ты сегодня на этой земле? Подумай об этом! Да благословит Вас Господь наш Иисус!